Доброе утро. Доброе. Очень подозрительно вы на меня посмотрели, я <связь> обратил а внимание. Я смотрю, вот такой, с каким-то приборчиком. <связь> Это видеокамера. Очень красивые дома есть. Ваш тоже неплохой. Ну, я знаю. <связь> <связь> вот. А что же вы на работу так рано? Нет. А, я думал, сейчас спят, смотрел вы ни Нет. свет ни заря. Полетели, Это на поезде придется ехать? Да, а -а -а. Понятно. продавать, будем, да? продавать да? да? сейчас сезон хороший продать я продаю тоже но я не могу продать у меня электричества нету сейчас да, все ты. хотят с электричеством дом если у вас есть значит быстро продадите 9 месяцев продаю но ну, здесь в лес в лехтусе но ну, вы знаете относительно недалеко и вот. И как же вы будете без дачи то Так хуже. Сейчас болею. Ну это да. Надо подумать о здоровье. Да. Че ж так дом него покосился? Я вот все да. смотрю, сколько лет здесь хожу. Надо же. А он живет здесь или нет? Ну, он... нет. С... Страшно. <laughs> Еще завалится. Удивительно. Ой. Ну ладно, до свидания. Всего до хорошего свидания. вам.